Судят только в судей Невидимые рыбки. Скаплит руки скидки. В невидимом пруду Невидели улыбки. Мы видели беду На дне мутне зеленым Танцуют как в бреду Невидимые рыбки Они мутят в воду Невидимые рыбки На берег не хотят радостный, не хлипкие, Но скоро их съедят. И встретится случайно Судят только судьи. Над ним ясный взгляд, Не мутный он, а клёвый, Он встречает, также же рад. Невидимые рыбки, Насмешка бытия Невидимые рыбки Ловили ты и я Быть сможет хуже пытки Остаться на виду Невидимые рыбки Они мутят в ладу